Всем доброе утро, добрый день, у кого что, да? Мы же по всей России, на самом деле, да, собраны здесь. Кто-то во Владивостоке, наверное, сидит и уже встречает закат. Значит так, мы остановились на том, если мне не изменяет память, что вот эту вот структуру, да, вот эту вот структуру, которая является кольцом, и в которой есть своя внутренняя жизнь, арифметика своя, да? Вот. Ее можно изучать так же, как изучают целые числа. Можно говорить про простые числа, про делимость, да, прежде всего про делимость мы говорили, про простые числа, и даже сформулировать и даже доказать основную теорему арифметики, которая, грубо говоря, утверждает, что с точностью до перестановки множителей и до домножения их домножения их на Корень шестой из единицы, то есть на шесть элементов, корень шестой из единицы лежит вот здесь и представляет из себя вот такое множество обратимых элементов этого кольца, то есть тех, которые, во-первых, делят единицу, во-вторых, как бы что то же самое практически, делят любой элемент, вот. Ну и, соответственно, с точностью до перестановки множителей и до домножения множителей на вот эти, разложение Q равно A1, а 2 и так далее, АР в кольце z от омега единственно. Вот так. Значит, это теорема, которой мы будем сегодня весь день, то есть все час с небольшим, которые у нас есть, пользоваться. И в частности, из нее, на самом деле, следует еще целый ряд результатов. Вот. В качестве упражнений я то и дело буду их давать. Но давайте начнем с одного важного для нас замечания, которое будет тоже всплывать при доказательстве. Вот у нас внутри этого кольца лежит кольцо z и мы можем рассмотреть пару чисел а, некоторых n и, m, да? n и m вот вот здесь они лежат из z так оба обычные целые числа и у нас есть понятие нод наибольший общий делитель n и m наибольший общий делитель n и m вот ну и, значит, э, кстати, в, ну, здесь, понятно, тоже можно определить наибольший общий делитель таким же способом. Определить его как э, такой общий делитель, который делится на все остальные. Ну, нужно, опять нужно доказывать, что он существует, аж как и Z, надо доказывать, что он существует. Но это доказательство как раз и есть фактически доказательство основной теоремы арифметики. Поэтому те, кто были очень любопытные, и правильно были очень любопытны, и это проработали, эту теорему арифметики, те уже понимают, что так оно все и устроено. Здесь так же, как и здесь. То есть есть для любой пары двух элементов отсюда есть какой-то самый большой их общий делитель. Ну и, соответственно, возникает следующий вопрос. Вот N и M, они, если из Z, можно их рассмотреть и здесь тоже, да, как элементы этого кольца. Так вот, получается, что вместо, вместе с таким еще есть вот такой наибольший общий делитель, да? Вот. Вопрос, они равны друг другу или нет? Понимаете, да, какой интересный логический вопрос? Что два целых числа можно рассматривать как числа Эйзенштейна, у которых просто омега отсутствует. И изучить их делимость на всевозможные числа Эйзенштейна, то есть на более массовый, такой более существенный круг подозреваемых лиц. И, в принципе, априори могло бы оказаться, что... Это разные вещи, то есть, что, например, вот здесь наибольший общий делитель равен единице, а здесь не равен, то есть, он э, нашлось какое-то число, э, настоя... ну, такое, настоящее, с какой-то частью при омеге стоящей, не нулевой, на которое делятся эти оба, но при этом z, они, значит, имели наибольший общий делитель равен единице. Но вот я хочу сказать, это не может быть на самом деле, и вот это вот, вот, это вот упражнение упражнение, которое на самом деле, как это не парадоксально, не очень простое. То есть кажется, что тут сложно. Ну, вроде как очевидно, но что, почему оно должно быть другим? Но нет, если вы начинаете строго доказывать, там начинаются какие-то дебри. Вот здесь видно, да? Вот, давайте я намекну примерно, как, вот, как это было бы, как доказательство проходило бы, да? И заодно, заодно эти приемы нам дальше пригодятся. Вот смотрите, допустим, n делится на какое-то вот такое вот число, и m тоже делится на такое же число. Ну, а дальше там какое-то c плюс d омега здесь, и альфа плюс бета омега здесь. То есть, допустим, вот у нас, допустим, вот эта единица, да, вот эти вот n и m взаимно просты. n, m uh, взаимно просты в z, но при этом uh, оказывается, что вот... Они такие невзаимно здесь. Значит, как это привести к противоречию? Смотрите, что надо сделать. Надо написать комплексное сопряжение. Комплексное сопряжение выглядит в Z от Омега довольно хитро. Потому что где картинка? вот картинка. А омега же это вот эта вот штука. И... Сопряжение к омеге это вовсе не минус омега, как это было бы с и. И сопряженное это минус и. А омега сопряженная это омега квадрат. Вот такая формула. Омега сопряженная равно омега квадрат, Оно же 1 плюс омега. Но... О, только со знаком минус. Омега квадрат равное минус 1 плюс омега. Но... Вот один плюс омега, вот минус 1, вот омега квадрат, Оно же минус 1 плюс омега. Это вот минус омега. Так вот, в чем суть? Суть в том, что на самом деле это совершенно не важно. Все равно для каждого, Z, для каждого числа из Z омега есть сопряженное, тоже в Z омега лежит, просто записывается немножко более муторно. Ну, можно взять комплексное сопряжение. Для N и M ничего не изменится, потому что у них нет омеги. Они вот на этой прямой лежат, да, на вещественной, они целые числа обычно, они лежат на вещественной прямой. Никакой омеги нет, и сопряжение ничего не меняет. А здесь возникают новые выражения. А плюс b омега квадрат умножить на c плюс d омега квадрат. Это я сопряжение взял отсюда и отсюда. И здесь тоже а плюс b омега квадрат умножить на, на альфа плюс бета омега квадрат. Или, если хотите, перепишите через омегу. Но более правильно было бы, конечно, написать в виде что-то плюс что-то на омегу. Надо просто подставить омега квадрат как минус 1 минус омега, ну и записать. Но теперь смотрите, что дальше я делаю. Дальше я перемножаю это на это. Получается n квадрат равно a плюс b омега на a плюс b омега квадрат умножить на c плюс d омега на c плюс d омега квадрат. Ну и m квадрат аналогично там вот какая-то это умножить на какую-то эту. А вот теперь самое главное это комплексно сопряженные. Они, они при произведении дают на самом деле веще, вещественное число. Более того, они дают целое число. Более того, мы знаем это число. На самом деле это как раз получается норма числа А плюс Б омега, записанная, соответственно, ну, вот как бы число плюс А плюс Б омега вот его длина, да, квадрат его длины, квадрат длины числа А плюс Б омега. Ровно так выражается через компонент, потому что квадрат есть произведение числа на его сопряженное. И если мы возьмем произведение, аккуратно раскроем здесь все скобки, вспомним, что омега в кубе равна единице, то мы как раз и получим вот это вот число. это нам в будущем еще пригодится. Значит, n квадрат равно этому умножить на что-то. И m квадрат тоже равно a квадрат минус ab плюс b квадрат умножить на что-то. А вот это уже противоречит взаимнопростоте n и n в целых числах. то что если числа n и n взаимнопростые, то их квадраты тоже были бы взаимнопростые. А мы указали конкретный целый положительный делитель у них обоих. Вот. Но примерно так же доказывается, что вообще всегда нот здесь вычисленный, и нот, вычисленный у тех же чисел здесь, будет один и тот же, если числа были целые. Так. Я не у вас. Что? А если а квадрат минус b плюс b квадрат 1? Если что, если а квадрат. А, да, э, отличный вопрос, очень хороший вопрос. Если вот это выражение равно единице, да, то никакого противоречия нет. Но тогда, э, вот, собственно, еще одно упражнение, да, упражнение, что а квадрат минус аб плюс b квадрат равно единице, тогда и только тогда... В том и только в том случае, когда а плюс b омега принадлежит корню шестой из единицы, то есть является одним из обратимых чисел, а тогда э, это число не является простым делителем, да его, ну и вообще никаким делителем не является в таком существенном смысле слова. То есть мы же что сделали? Мы предположили, что оно равен единице, а, но в z от омега не равен единице. Но не равен, значит, есть какой-то общий делитель, Который не обратим, иначе, ну, иначе это бессмысленно, да, ну, конечно, обратимые делители всегда есть. А вот если он не обратим, то а квадрат минус a b плюс b квадрат единицы быть равно не может. И это как раз упражнение, и это чисто переборное упражнение, просто перебор. Ну, это типа а минус b пополам получается в квадрате, да, плюс 3b, а, а, плюс что там остается? Ну да, 3b квадрат на 4, и это должно быть равно единице, там разбор случаев тривиален. Очень быстро. Два, сумма двух квадратов. Э, ну, как бы так, можно на 4 умножить, тогда будет 2 минус b в квадрате плюс 3b квадрат, вот, равно 4. Вот, если умножить на 4, и дальше, появится сумма двух квадратов равна 4, либо когда один из них равен 4. А, и все, и больше вариантов нет. Вот, то есть, тут должно быть 0, а здесь должно быть 4. Ну и там вот рассматриваются все... Ой, здесь, здесь должно быть, извините, 2 или минус 2. Ну и дальше все случаи постепенно рассматриваются. Вот. Вот, собственно, и все. Правильно я сказал или нет? Нет, неправильно. Еще это может быть равно единице, и это тоже равно единице. Тоже вариант. Но в любом случае вариантов очень мало, они все перебираются и ровно приводят к тому, что... В точности к тому, что это происходит тогда и только тогда, когда число изобратимых. обратимых. Ну, собственно, мы могли это и так понять геометрически, потому что... Норма — это квадрат рассто... расстояния до нуля, а в, это... В, это... в этом кольце только 6 вот этих векторов имеют расстояние до нуля, равное единице. Все остальные имеют большее. <coughs> так. Понятно ли вот эта часть, которая сейчас произошла? Ставьте плюсики, если понятно. Сейчас мы, наверное, сотрем. Или у нас еще вот эта да, доска? Ладно, пока не будем стирать, потом сотрем все. Значит, это некие, это вводные соображения, которые связаны, значит, с этой арифметикой. Движемся дальше, да? О, отлично, все, супер. Движемся дальше. Значит, вы обнаружили, наверное, что вовсе не двойка является самым маленьким простым числом по длине, а вот это число, 1 минус лямбда, ну, оно, оно же в шести ипостасях. Ой, 1 минус омега, мы его назовем лямбда, вот это вот это число назовем лямбда, вот это конкретное. Также у него есть 6 сопряженных с ним, вот этих вот, они торчат во все стороны. Это самое главное число в арифметике чисел Эйзенштейна. Самое главное, это как бы самое маленькое простое число, уже двойка длиннее, длиннее него. Вот, то есть это до двойки, у него длина корень из трех, корень из трех меньше двойки. Вот, так вот, оказывается, оказывается... Это легко увидеть на картинке, что при делении на лямда остатки бывают всего трех видов. 0 или плюс-минус 1 у всех чисел Эйзенштейна. То есть, если я взял какое-то число Эйзенштейна m плюс n омега, то я в его непосредственной окрестности, непосредственной, то есть, либо само это число будет делиться на лямда, либо сдвинутое направо или налево. То есть, я в непосредственной окрестности справа или слева Найду число, которое делится вот на эту лямду. Вот, такая вот получается решеточка, вот такая треугольная, чуть более крупная, чем треугольная самих чисел Эйзенштейна. А, значит, это геометрически практически очевидно. Геометрически. Вот куда ни, ни плюнь, да, везде где-то рядом число, которое, которое делится на лямду, да, Если оно само не делится, то либо слева, либо справа. Но ну, можете арифметически тоже попробовать это доказать. Вот, я этим фактом буду пользоваться. Мне вообще, сегодня мне потребуется некоторое количество таких технических лем, которые я, безусловно, доказывать, ну, если и буду, то не очень, как бы, внимательно, потому что э, каждый из вас легко соответствующие вычисление проделает. Так, ага, поехали. Сейчас. Ой, что это? А что он не работает? Раньше он отжимал. Он отжимал. А, может, я слишком слабо? Твое О, простите. Так, что происходит-то? Он не отжимает, он сломался, прибор. Н не хочет отжимать. Помнишь, да, он как отжимал? Классно. Ладно, пока будем здесь работать. Не получается отжать прибор. <къех> вот. Так. Значит, итак, что нам реально сейчас надо? Нам надо изучить кубы. Нам надо изучить кубы. Какие они. Потому что мы же помним, с чего мы вообще начали. Мы начали с x кубе плюс y в кубе. Что делаем с трепкой? Пока давай сюда переведи. Мы начали с x кубе плюс y кубе равно некоторое число из корень 6 из единицы из множества умножить на z в кубе. Поэтому нас, нас интересуют кубы. Значит, есть. Вот это самое, еще раз, самое, самое главное число, оно через всю нашу сегодняшнюю лекцию проходит. Бывает два варианта. Первый, x делится на лямбда. Второй, x не делится на лямбда. да? Вот. Также для двух других. Теперь дальше. Смотрите дальше. А, я сразу предполагаю, что есть какие-то не нулевые решения сокращу на все общие множители, так? Чтобы... Э, ну, понятно, что если есть какой-то общий множитель хотя бы у двух из этих трех чисел, x, y и z, то автоматически этот общий множитель есть... Ну, простой. Если есть простой общий множитель у каких-то двух, то есть и у всех трех. Потому что x кубе будет делиться на этот простой множитель. Вот основная теорема арифметики, значит, x тоже будет делиться. И можно сократить на куб этого простого множителя. Поэтому... Если мы предполагаем, что решения у этого уравнения не нулевые в z этот омега есть хотя бы при одном вот этом u, если хотя бы при одном u есть э, хотя бы одно не нулевое решение, то есть и решение, которое является попарно взаимно простым. Это, надеюсь, понятно. Это как всегда и в кольце из Эйнштейновских чисел все работает ровно так же, как и в обычных. Хорошо. Теперь смотрите. Теперь переходим к лямде. Раз они все три попарно взаимно простые, то делиться на лямда может, ну, как бы не более одного из них. Вот. Поэтому на самом деле у нас по-другому надо написать. Два случая. x, y, z делится на лямду. Так, это пишу для взаимно простых x, y, z, которые могли бы быть решением этого уравнения, про которое я сейчас буду доказывать, что решения нет. Да? Либо так либо так и второй случай означает что никто не делится никто ни один из x y z не делится на лямбду так хорошо хорошо начнем вот с этого случая предположим ну, на самом деле, я уже начал доказывать, выводить да, доказательства того, что решения нет. Предположим, что решение есть, сократим. Будем изучать отныне только несократимые решения, то есть взаимно простые, то есть попарно взаимно простые, в силу сказанного. А значит, произведение всех трех не делится, и ни один из них не делится. <как> и тогда, смотрите, сейчас я... А, значит, сейчас я... А сейчас я выясню, что для любого а, числа Q из Z от омега такого, что Q не делится на лянда, имеет место потрясающий факт. Потрясающий факт. Q в кубе плюс-минус 1 делится на 9. Вот 9, вот понимаете, 9 просто. Ну, такое число есть 9, да? Оно есть целое, оно же есть в Z от омега. Но на самом деле, если честно, то здесь такого уж сильного э, чего-то потрясающего нет. Оказывается, что 9... 9 э, это как бы лямда в четвертый. Оно, э, ассоциировано с числом лямбда в четвертой. То есть, иными словами, лямбда в четвертой делить на 9 обратимо, принадлежит корню шестой степени из единицы. Это вы можете проверить сами или вместе, смотрите, проверим. Что такое лямбда квадрат? Это я угол вот этот увеличил, а вот это вот из корня из трех превратилось в 3. Ну а дальше уже понятно, четвертая степень, это 3 будет возведен еще раз квадрат, а угол еще раз удвоится, и мы попадем вниз, а, и окажемся на этом, со... ой, не вниз мы попадем, извините, вот сюда мы попадем, на расстояние 9, но такая штука ассоциирована с обычной девяткой, вот, через два поворота вот таких, то есть лежит на том же шестиугольнике. Так, этот момент довольно тонкий, попробуйте его осознать, и напишите плюс тем, кто понятно. А мы пока все сотрем. Вот это вот. Это ключевой факт, доказательство, и он чрезвычайно техничен. К сожалению, я не знаю никакого простого его вывода. А, просто брутальная сила, брутал force, да. А, ну, я сейчас намекну, как, а дальше вы сами. Видите, кто это? Видите, кто это, да? Кто это? Это не конь в пальто, это Рыгородский. Живой. Он просто стерся уже от моих поездок постоянно. Там написано, главное, чтобы не кокнуло. Да, это катарсис. Именно так. Да. Так, ну что, поехали, надо стирать. Итак, вот такая чисто техническая лема. Давай наведем на эту доску, ее здесь быстренько докажем. Значит, итак, пусть Q не делится на лямбда. Тогда, как я уже заметил по картинке, видно, что Q равно лямбда умножить на r плюс минус 1. Ну, где r, где r тоже какое-то число из Эйнштейна. То есть <coughs> в этом случае Q делится на, на лямбда с остатком 1 или минус 1. Всего 3 остатка, да, есть 0, 1 и минус 1, определение на наше лямбда. Ну а тогда просто честно возводим в куб. Честно возводим в куб. Что мы получаем? Куб в кубе равно лямбда в кубе, и r в кубе. Правильно? Дальше. Плюс минус 3 лямбда квадрат r квадрат. Следующее обязательно плюс, а не минус, потому что. Минус единица в квадрат будет, поэтому 3 лямбда r, ну и плюс-минус 1. Теперь, что нам надо доказать? Что вот это выражение делится на 9, ну или что то же самое делится на лямбда в четвертой. Делимость на 9 и делимость на лямбда в четвертой – это одно и то же, потому что это ассоциированные числа, лямбда в четвертой и 9. Вот. Соответственно, делимость на одно из них эквивалентна делимости на другое. Так, ну и что же мы сделаем? кто что-нибудь заметит. Да, но на самом деле... Ну да, сейчас начнем мы вот с чего. Да, нам начнем с того, что вот это уже делится на лямбда в четвертой. Почему? Потому что тройка. Тройка это лямда квадрат. Но не прямо вот лямда квадрат. Тройка ассоциирована с лямбда квадрат. То есть она идет в той же орбите. Попадает в ту же орбиту, поэтому уже 4 вот здесь... Уже 4 лямды есть. Все. Здесь лямбда умножить на лямбду умножить на 3. То есть лямда на лямда на лямбда на лямбда уже есть. Поэтому доказывать надо фактически вот это, вот, вот это утверждение эквивалентно тому, что лямда в кубе r в кубе плюс 3 лямбда r делится на 9. Или что то же самое на лямда в четвертой. Плюс, а не минус, потому что здесь квадрат возведен на этот самый. И мы делим не на лямбду, Василий, мы делим на лямбу уже в кубе сразу, потому что тройка-то у нас это же тоже лямбду квадрат. Но надо очень аккуратно делить, потому что тройка это не прямо лямбду квадрат. Давайте посмотрим, где у нас тройка и где лямбду квадрат. Вот здесь тройка. Значит, вот здесь лямбда. И вот, соответственно, вот здесь лямбду квадрат. Да? Значит, соответственно, тройка, она от лямбду квадрат отличается. Это лямбду квадрат умножить на вот этот вот, на... 1 плюс лямда. 1 плюс омега, извиняюсь. Вот. То есть тройка – это вот такое выражение. Поэтому что здесь написано фактически? Лямда в кубе, r в кубе, плюс лямда в кубе, r на 1 плюс омега. И нам да доказать, что это делится на лямда в четвертый. После деления на лямда в кубе остается только проверить, что для любого r из z от омега, для любого, здесь уже абсолютно для любого, здесь было для тех, которые не делятся на лямбду, здесь уже для любого, потому что это результат как бы деления с остатком, тут совершенно мы ничего про него не знаем. Надо сказать, что для любого r из z от омега выражение r в кубе плюс r на 1 плюс омега обязательно делится на лямду. Вот Вот это все, что осталось, потому что именно эта штука выезжает у нас вот, за скобки, внутри скобки, лямбда в кубе э, уже есть, и нужно еще один лямбда, тогда будет делиться на, на 4. Но это что такое? Это r на r квадрат плюс 1 плюс омега. Правильно? Согласны? Ну и осталось совсем мало случаев. Если r делится на лямду то все доказано, потому что уже лямда из r сама взята. А если не делится, то, смотрите, квадрат, да, если r не делится на лямбду, то квадрат r дает остаток 1 при делении на лямбда. И тогда здесь получается в скобках лямбда на что-то плюс 1, плюс еще раз 1 и плюс омега. Но это 2 плюс омега. Проверьте, что это ассоциировано как раз с лямдой нашей. То есть 2 плюс омега – это та же самая лямбда, только в другую сторону. лямда домноженная на 1 плюс омега. Ну, вот такая арифметика. Я немножко… Я немножко скомкал э, это рассуждение, потому что иначе оно нудное, противное. Но в целом, наверное, понятно, да, как его восстановить. Вот это вот та техническая часть, которая неприятна. Дальше я вам обещаю, будет одна красота. Хорошо? Да, если уже даже это красиво, то что дальше будет? У вас будет такой катарсис, который ни с каким Ройгородским не бывает. Понятно, да? То есть вот если даже вот эта техническая лема оказалась красивой, то дальше это будет полный улет. А теперь поехали. Собираем информацию. Итак, мы исходим из некоторых x, y, z, которые, ни один из них не делится на лямбда, и которые якобы удовлетворяет этому уравнению. Давайте запишем по модулю девятки, или что то же самое, по модулю лямбда в четвертой. Мы имеем... То есть мы берем остаток от того, что слева и того, что справа, при делении на 9. Но остаток именно в z от омега, то есть как бы... А. Но это как бы не важно совершенно, потому что x кубе это плюс-минус 1, y кубе это плюс-минус 1, а u на z в кубе это плюс-минус u. <coughs> Внимание! Это уравнение неразрешимо. По следующим причинам, смотрите, если я налево перекину, я его вот в таком виде запишу. Ну, тут минус, плюс, обратимые, минус, как бы плюс, минус, совершенно не важно, все равно остается обратимыми, но давайте напишем так. Вот это вот 0, да, по модулю 9, фактически вот что здесь написано. Вот я утверждаю, <coughs> что это уравнение неразрешимо ни при каком у, никогда. Почему? Но ну, смотрите, что происходит. Плюс-минус 1, плюс-минус 1 – это 0, 2 или минус 2. Согласны со мной, да? Ну, казалось бы, да, очевидно. А это элемент длины 1. То есть компенсировать это до нуля он явно не может. Он не может ни 0, ни 2, ни минус 2 – путем прибавления себя или противоположного себе превратить в ноль, потому что у него длина 1, а у этого длина 2. Соответственно, может лишь быть так, что он как бы не, не, не, не нулевой. Он, нулю он не может быть равен, но тогда он не нулевой, делящийся на 9. Но это значит, что его длина должна быть минимум 9. Так, естественно, не будет, потому что самая маленькая его вот длина, которая, ой, самая большая длина, которая у него может быть, это когда они все коллинеарные, у равно 1, они все коллинеарные, они достают только до отметки 3. До 9 они не достают ни в коем мере. Вот осознайте это. Вот это. Мне кажется, это очень красиво. Это означает, что никаких решений у этого уравнения в x, y, z, не делящихся на лямду, быть не может. Так, я жду обратной связи. Понятно ли или не совсем? Если не совсем, что пояснить? В принципе, у нас вполне есть время. Нам осталось разобрать второй случай который хоть и сложнее, но не сильно. Все, да? Понятно. Отлично. Видите? Видите, как красиво, да? То есть уравнение это не... не... Вы берете просто по модулю лямбда в четвертой. И получаете, что длина лямбда в четвертой слишком большая, чтобы вот это вот все достали до следующего, да? Не нулевого, кратного лямбда в четвертой. А в ноль они не попадают принципиально, потому что они друг друга не могут никогда сократить. Ни в каком варианте. Плюс-минус 1, плюс-минус 1, плюс-минус у. Ни при каком у не может дать 0 в чистом виде. А по длине это меньше или равно 3. Значит, до следующего кратного тоже не доходит. Все. <как> Отлично. Сделано. Следующее утверждение. Следующее утверждение. Оно состоит в том... Что, ну вот, дальше, да, дальше начинается что? Дальше начинается некоторый анализ. Посмотрите. Вот, вот это была база индукции. Надо просто понять, э, что за индукция имеется в виду. Значит, теперь все, следующее, следующий случай, который мы будем рассматривать, последний, да, состоит в том, что x, y, z делится на лянда. Но, так как они все трое взаимно простые, то это означает, что ровно, один из них делится на лямбду. Я пока совершенно не знаю, какой. Но давайте посмотрим, что в результате у нас будет получаться. Ровно один делится на лямбду. Значит, давайте, чтобы не тащить, кто именно. Значит, я напишу так. x, y, z... Равно лямбда в степени k умножить на, ну, на какое-то q, где k принадлежит натуральным числам. Ну, там натуральные числа в логике начинаются с нуля. Давайте я прям напишу 1, 2, 3 и так далее. То есть не нулевое, а q это просто некоторые из это омега и все, какой-то элемент какой-то элемент кольца Эйзенштейна. Ну и мы помним, что только один из этих на самом деле на эту всю, на вот эту всю э, бодягу на лямду в какой степени делится один из них. Остальные оба не делятся. На лямбду в силу взаимной простоты. Хорошо. Так вот, лемма номер два. Лемма номер один была предыдущая, что нет решений в x, y, z, которые не делятся. То есть, про k равно нулю мы все узнали, решения нет. Теперь лема, <coughs> лема 2. Случай k равно единице тоже, внимание, невозможен. не во В самом деле, что же тогда? Давайте подумаем, почему случай k равно единице... Невозможен. Но смотрите, почему. Вот у нас x кубе плюс y кубе. Я... О, сейчас, подождите, я сейчас вам докажу а, еще более общий, очень красивый результат. Он мне все равно понадобится в дальнейшем. А, в самом деле, это следует... А это будет красиво, потому что мы сейчас в симметричном виде. Это следует... Из более сильной лемы Из более сильной леммы 2 с волной. Леммы 2 с волной. Лемма 2 с волной. А, заключается в следующем. Если, а, ну там, давайте, Т1 делится на лямбда но при этом не делится на лямбда квадрат. Т2, Т3 не делится на лямбда. Это вот наша ситуация фактически, да? И при этом ε1, ε2, ε3 принадлежат корню шестой степени из единицы, то есть абсолютно произвольным образом натыканные из обратимых взятые, некая выборка из трех обратимых, то... Эпсилон 1 т 1 плюс эпсилон 2 т 2 плюс эпсилон 3 т 3 не равно, ой, только в кубах, естественно, не равно нулю. Вот такая вот более сильная лемма. Ну, понятно, что она обобщает предыдущую, у нас здесь x, y, z это вот эти Т1, Т2 и Т3 по условию при К единице, как раз получается, что один из них делится на лянда, но не на лянда квадрат, два других не делится. Ну а вот эти вот корни шестой степени из единицы, в нашем уравнении будет две из них единицы, а третья какая-то обратимая там шняга, вот, соответственно, из этих шести. Вот, так вот, я буду более сильно утверждать, что никогда вообще нельзя уравнять нулю никакую линейную комбинацию кубов трех вот с этими свойствами, которые значит домножены на обратимые. Но почему? <coughs> вот это уже на самом деле реально круто. Смотрите почему. Засунем вот это вот влево, а это вправо. Epsilon 1 t 1 в кубе должно быть равно, ну на самом деле там со знаком минус, но это если честно это вообще абсолютно не важно, потому что обратимые, когда их меняешь знак, они остаются обратимыми. Минус epsilon 3 t 3 в кубе. Теперь мы берем это <coughs> по модулю, как вы догадываетесь, лямбда в четвертой. И вот теперь надо понять, что происходит слева по модулю лямбда в четвертой. Справа мы уже знаем. Справа мы знаем, справа плюс-минус ε2, плюс-минус ε3 и будет. Все. А теперь что будет слева? Внимание, будет ε1, это обратимый. Умножить на лямбда в кубе, потому что Т1 делится на лямбда. И умножить на s, где s не делится на лямбду, потому что Т1 не делится на лямбда квадрат. Сейчас я покажу, почему это противоречие. Но прежде согласитесь со мной, да, что это свелось к вот этой проверке. То есть мне нужно показать, Почему неверно, что по моду почему не может быть, в принципе, никогда, что по, значит, вот ля... по модулю лямбда 4 вот такое вот было бы? Понятно, что я к этому свел? А дальше будут офигеннейшие картинки. Просто офигеннейшие. Здесь нет ни одной формулы, ни одной вообще формулы. Итак, Итак внимание. Числа Эйзенштейна. Вот орбита девятки. Оно же лямбда в четвертый умножить там на что-то. На какой-то сигма. Сигма из корень шестой из единицы. Вот там где-то само лямбда в четвертый вот здесь живет. Вот оно, кстати, лямбда в четвертый. Вот оно, минус 9. Это очень крупняк такой. Видите, круп... это очень крупно. Это очень мелкий план омега. Вот эти маленькие векторочки, вот они вот здесь живут, да, они в 9 раз короче. А теперь внимание, кто мне скажет, где живет вот это вот? Как можно локализовать его местоположение? Вот кто это скажет, тот реально крут. Где, точнее, где можно его найти? Вот где можно и где нельзя его найти? В каком множестве точек, э, геометрически как-то задающихся через нарисованную мной картинку, может быть обнаружено... Вот это число, а именно кратная лямбда в кубе с помощью не делящегося на лямбда элемента z от омега. Ну что, слабо? Ну, я подожду чуть-чуть. Слабо или не слабо? Вот сейчас посмотрим. Сможет ли кто-то сказать, где оно будет жить? Словами, да? Словами э, дать адрес на этой картинке, точнее, там, это будет бесконечное количество адресов, но все они будут описываться одним и тем же ну, как бы выражением. Имбирь закончился, остался Ну, окружность, только... кажется, разве нет? Где? Окружность, нет? Нет, нет. Местоположение... Дело в том, что S мы не знаем размер его. Он очень большой, может быть. Это может быть очень далеко от нуля. И это другое множество. То есть множество, которое пробегает. Но на самом деле, это еще проще вопрос. Дело в том, что на 1 умножить на S... Если s пробегает все, э, значит, ну, как бы все числа, не делящиеся на лямбду, то вот это тоже пробегает все числа, не делящиеся на лямбду. Поэтому просто речь идет о кратных лямбда в кубе с помощью чисел Эйзенштейна, которые не делятся на лямбду. Ну, в частности, 0 отпадает. 0 не может быть, потому что 0 делится на лямбду. Девятка тоже не может быть, потому что девятка это лянда в кубе умножить на лямбду и на что-то еще. А вот как охарактеризовать геометрическое местоположение всех кратных лямбдов в кубе, которые при этом не кратные лямбды в четвертой. Ну-ка, слабо или не слабо? 9 и еще 2, образующие поворотом 120 градусов. 9. <клево> Сложно. Скажите как-то проще. Это говорится... Если вы догадаетесь, то вы скажете это буквально двумя-тремя там, тремя словами. Что-то очень простое. Ответ очень простой. Смотрите. Ни в одной вершине нарисованной мной сетки эти числа быть не могут, потому что в ней лежат уже делящиеся на лямбда в четвертой. А делящиеся на лямбде в четвертой, они делятся на лямбда в кубе с помощью числа, которое тоже делится на лямбда. Нам нужны те, которые делятся на лямбда в кубе, но с помощью числа, которые не делятся на лямбда в кубе. Ну-ка. Ой, извините, с помощью числа, которое не делится на лямбда. Ну что, есть какой-нибудь герой, который догадается? А можете нарисовать просто лямб... Вот возьмите и посмотрите. О, подсказка, где находится лямбда в кубе. Просто сам по себе, чему он равен. Вот возьмите, прям посчитайте, чему равен лямбда в кубе. Лямбда это 1 минус омега. Можно просто посчитать, чему равен лямда в кубе сам по себе, и тогда догадка мелькнет, как вспышка молнии, как говорил Гаус про свой квадратичный закон взаимности. Вот это честно взять и раскрыть вот это выражение, посмотреть. Ну, давайте вместе раскроем, да? Давайте вместе раскроем это выражение. Что такое лямда в кубе? Это 1 минус 3 омега, да? Uh, квад... Сейчас, один минус 3 омега, плюс 3 омега квадрат Минус омега в кубе Замечаете ли вы здесь что-нибудь такое приятное? Вот в этом выражении а? w3. Омега в кубе есть Да, потому что она равна единице, правда? Омега в кубе это единица Омега это вот этот вот вектор, вот этот маленький-маленький Он в квадрате равен вот этому, а в кубе уже единицы Поэтому это сокращается, и остается у нас 3 омега на омега минус 1, правильно? То есть, иными словами, минус 3 омега лямда. Нам нужно взять а, лямбду, умножить на омегу и, и со знаком минус перевернуть и в три раза ее возвеличить. Минус 3 омега лямбда. Вот омега, вот лямбда. Я поворачиваю омегу на лямду, я попадаю на вертикальную ось, на вертикальную ось, мнимых чисел, э, чисто мнимых. И теперь минус 3 и вниз. Когда я умножил омегу на лямду, я получил число длиной корень из 3, то есть я попал в и корней из 3. Когда я еще увеличил, я попал в минус 3 и корней из трех. Это минус три и корней из трех. Вот что такое лямда в кубе. Где оно живет? Теперь кто-нибудь скажет? А в центрах треугольников наши девять. Правильно. Нашел? Правильно. Ответ такой. Все кратные лямда в кубе, но не кратные при этом Лямбда в четвертой, живут в центрах вот этих равносторонних треугольников на нашей сетке. А теперь это очевидно, потому что вот это живет вправо-влево-вверх-вниз максимум на расстоянии 2 от узлов этой сетки. Вот смотрите, какая красота. Вы просто посмотрите, какая красота. Вот то, что справа, оно по модулю лямбда в четвертой, оно по модулю лямбда в четвертой, Равно плюс-минус 1, плюс-минус ну, плюс ε2, плюс-минус ε3. То есть оно от, от кратных λ4 отходит максимум на 2 окружности единичных. Но у нас вот эта длина равна 9, две окружности до сюда не достают. А эта вот левая часть, она живет только в узлах центров. Поэтому невозможна ситуация, что левая часть равна правой. Никаким образом. По модулю λ4 ничего не получается. Ну и физически, естественно, из-за этого тоже ничего не получается. То есть по модулю лямбда 4 это очень мало, а это очень много, потому что по модулю лямбда 4 это, ну, как бы по размеру что-то вроде типа лямбда в кубе. Понятно? Это существенная штука, это вот одна, ну, как бы, это, это критически важный ход. Все, отлично. Отлично. Значит, все доказано. Доказано, что если какое бы то ни было выражение, в котором навешены обратимые и домножены на кубы равно нулю, то это невозможно, если два, два из этих t не делится на лямбду, а третий делится, но не сильно. Делится только на первую степень лямбды. И из этого сразу же выводится вот это, что... Соответственно, что на самом деле, вот в этом выражении, k должно быть больше или равно двум. То есть мы уже доказали довольно много. Мы доказали, что если есть такое уравнение и его не нулевые решения, то после взятия взаимопростых, да, которые тоже тогда есть, нужно обязательно, чтобы одно из этих чисел делилось не просто на лямбда, а на лямбда квадрат. Остальные два, соответственно, не делятся круто да страшно это еще не все сейчас такое будет Сейчас вот это все пока это все пока как бы так подходы под, подступы но уже близкие уже хорошие теперь следующее утверждение это лема 2 штрих штрих смотрите лемма 2 штрих штрих пусть вот это вот верно при т1 делится на лямда квадрат. То есть э, мы уже поняли, что такое выражение не может быть равно нулю, если э, только, одно не, э, только одно из чисел делится на лямда, но на лямда квадрат не делится. Но однако, в принципе, априори еще возможно, что такое выражение равно нулю при вот этом первом t 1 который делится на лямда квадрата. Да? Так вот, тогда, верно, кое-что, значит, тогда, тогда t2 в кубе плюс t3 в кубе равно обратимый элемент на t1 в кубе. То есть тогда существует обратимый сигма такой, что на самом деле эти три являются решением исходного уравнения. Вот какая лемма мне пригодится дальше. И сейчас я ее вам докажу. Ну, она, на самом деле, очень простая. Она, она следует из того же самого. Просто здесь теперь лямбда в шестой, да, доказательство. Здесь, теперь вот в этом выражении стоит, на самом деле, лямбда в шестой или выше. Поэтому а, вот это центрировано в одном, тоже в одном из вот этих узлов уже, а вовсе не в центрах. Ну, тогда это просто означает, что вот это должно быть равно нулю. Эпсилон 2 плюс минус эпсилон 2 плюс минус эпсилон 3 должно быть равно нулю. То есть э, у нас должно быть следующее, что если, соответственно, если у нас ε1t1 в кубе плюс ε2t2 в кубе плюс ε3t3 в кубе равно нулю, причем t1 равно лянда квадрат на какой-то s, а t2 и t3 не делятся на лянду, то тогда мы просто, ну, как бы, мы, мы так и запишем, что ε2t2 в кубе плюс ε3t3 в кубе равно минус ε1t1 в кубе равно минус ε1 на лянда в шестой, ну, на какую-то там, что там, s, ну, в, в кубе, да? И тогда это, в принципе, пока это возможно, да, пока это вполне возможно. Вот это вот делится на лянда в а это при делении 0 на 4 дает плюс-минус ε2 плюс-минус ε3. А, ну, раз это делится, то есть дает 0, а это дает вот это, то это равно 0. Согласны? Вот это выражение равно 0. Но что тогда мы делаем? Смотрите, это значит фактически, что плюс-минус ε2 равно плюс-минус ε3. То есть эти два обратимых противоположны друг другу. Они ну, там либо равны, либо противоположны. Помните картину, что такое корень 6 из единицы? Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда и сюда, правильно? И мы доказали, что вот эти две, два обратимых, коллинеарные, лежат на одной из этих трех прямых, то есть оба. Ну тогда просто поделим и все, мы поделим все это э, выражение на одно из них. Да? То есть на самом деле реально что у нас написано? Написано, грубо говоря, эпсилон 2 t в кубе плюс-минус ε2, О, извините, Эпсилон 2 Т2 в кубе плюс минус эпсилон 2 же на Т3 в кубе равно, ну вот там какие-то типа минус эпсилон 1 на Т1 в кубе. Ну и все, делим на эпсилон 2, это же обратимое, делим и все, и заменяем, если нужно, плюс на минус, потому что как бы, ну, кубы, кубы от плюса и минуса ничего не меняется, да, там, если заменил плюс на минус, ну, будет минус Х в кубе. Поэтому отсюда сразу мы получаем после деления, что t2 в кубе плюс t3 в кубе, ну или плюс-минус t3 в кубе, неважно. Я единственное, да, вот здесь, здесь плюс-минус все-таки надо поставить, но это не имеет значения для нашего уравнения главного. Плюс-минус. Вот, вот, вот эта штука, да, равна на, минус ε1 делить на ε2 умножить на t1 в кубе. Ну и это обозначим за сигму, это обратимый, и мы пришли к исходному уравнению. Так. Собираем урожай. Он у нас уже довольно большой. И, в общем, почти все готово для решающего хода. Собираем урожай. Итак, чтобы решать уравнение ферма при n равно 3 в целых числах, нам пришлось переходить к уравнению более общему в числах Эйзенштейна. Про него мы поняли, что одно из x, y, z должно делиться на лямбда. Причем обязательно на квадрат лямды. Не может быть ни ситуации, что... Вообще не делится. не ситуации, что делится, но только на первую степень. Да, сокращаем все до несократимости. И после этого одно из них должно делиться на лямбда квадрат, два других не делится на лямбда. Дальше мы обнаружили, что в этом случае даже более общее уравнение эквивалентно исходному. То есть в этом случае, когда делится на лямбда квадрат, можно изучать вот такое уравнение, оно будет сводиться к тому, после соответствующего изучения деления на обратимые, мы получим, что на самом деле это уравнение, если есть у него решение, то есть и у соответствующего вот того нашего решения. Ну и вот теперь, собственно, начинается самая великая часть. Сейчас начинается, вся подготовительная работа завершена. Сейчас будет абсолютно великая часть. Напишите пока, как бы, ну, я понимаю, что на самом деле это сложно. Это, одна из, это в принципе одно, одна из самых сложных теорем, которую я знаю из такой вот так сказать, матшкольной математики, которую можно рассказать еще школьникам, в принципе, очень сильным там вокруг, так сказать, всяких олимпиад, серосов и так далее. Вот, то есть что-то более сложное уже я не знаю, как рассказывать. Но вот это, это сложно, но, в принципе, это вполне, ну, я бы сказал, что это вполне обозримо, да, вот за две лекции это рассказывается. Давайте сейчас, соответственно, все добьем до конца осталось. В принципе, осталось уже немного. Но там еще одна супер идея. И вот эта вот идея, она принадлежит Леонарду Эйлеру. На самом деле, вот это доказательство, это допилил Эйзенштейн как раз. У Эйлера было очень муторно. Более того, вы не поверите. Вы не поверите. Но в этом доказательстве сам Эйлер допустил ошибку, которую потом исправляли. Ошибка заключалась в том, что он не понимал, что в этом кольце нужно доказывать основную теорему арифметики. Или не понимал, или не считал это нужным делать. То есть это, это единственная ошибка Эйлера и и и вообще за всю его жизнь. Но ну, мне потом, правда, рассказали, что это все-таки романтика, что он ошибался, конечно, иногда, но очень редко. Но вот это одна из ошибок Эйлера, прям вот ошибка у Эйлера. Так, итак, сейчас я думаю, что это само подсохнет. Остался решающий шаг. Остался решающий шаг. Он заключается в следующем. Прежде всего... Да, и так что, что происходит? Происходит рассмотрение потенциального решения этого уравнения. x кубе плюс y кубе равно u умножить на z кубе. Я утверждаю, что можно считать... Вот смотрите, это, такая, это еще одна техническая вещь. Можно считать... Что z делится на лямбда квадрат, а x и y не делится на z. Ну, извините, на лямб. Почему, казалось бы, здесь уже нет симметрии? Тут так просто не поменяешь. А вот почему. Здесь есть два, две возможности. Либо у вещественной единицы, что такое вещественная, ой, вещественный обратимый элемент. Вещественный обратимый ⁇ это который 1 и минус 1. Так вот, если он вещественный обратимый, то это совершенно не важно Мы можем кинуть тот, который э, делится на лямбда-квадрат из них, направо, а этот перекинуть налево, потом поделить там на минус единицу, если надо, и вернуть к этому виду, где это вправо. То есть в этом случае никаких проблем нет, симметрия есть. А вот если она не вещественная, то это не может быть, что один из них делится на лямбда. Посмотри, э, посмотрите сами, посмотрите, что тогда будет. Вот это вот будет делиться на, э, ну, как бы на лямбда в шестой, а здесь будет невещественная единица. То есть по модулю, по, опять по модулю лямбда в 4 мы получим следующее. Плюс-минус 1 плюс 0, потому что делится на лямбда в четвертый, равно плюс-минус у. А это не так, потому что как раз это бы утверждало, что у вещественная единица. Понятно? Вот это такая... Казалось бы, очевидная деталь, а зубодробительная. То есть, если у не, нас... не вещества не... единица настоящая, там омега или 1 плюс омега, или минус омега, минус 1 плюс... то тогда обязательно эти два не делятся. Именно эти два не делятся, а это делится. А если нет, то тогда мы перекинем и будет тоже так. Так, ну что? Теперь ключевой ход. Я раскладываю это на множители. Помните, как раскладывать куб? Помните вот такую формулу? Конечно, помните. Но дело в том, что это норма вот этого числа. Поэтому и вот тут ответ на вопрос, который я задал позавчера. Зачем нам были нужны числа Эйзенштейна? Я всех кокнул или нет? Поставьте плюсы, кто еще со мной? А то последний комментарий страшно. И мне самому стало страшно, что последний комментарий это страшно. Угу. Нет, все отлично, все смотрят. Видимо, все затаили дыхание. Предвкушение абсолютного катарсиса. И действительно, он сейчас будет. Итак, произведение трех, а не двух скобок, потому что в z от омега эта штука полностью в линейные множители раскидывается. Равно у. Умножить на z в кубе. А теперь, внимание, мне немножко осталось, немножко, для того, чтобы применить следствие из основной теории арифметики. Помните, следствие я дал, если произведение взаимно простых равно какой-то степени, z от омега, то это каждый из них равен этой степени, умноженной на какой-то обратимый. Это то, что я дал в качестве упражнения, но это такой, такой же результат, как в целых числах мы его используем. Но они не взаимно простые. Тут немножко все сложнее, чуть-чуть. Дело в том, что... Дело в том, что упражнение, но я его почти выполню сам. Упражнение. Нод, если x и y взаимно простые элементы за этот омега, то нод x плюс y и x плюс y омега равен лямбда. Вот, вот, вот на самом деле не единицы, а ровно лямбда. Ровно. Лямбда и ничему другому. Ну как это доказать? Ну, примерно так. Пусть, ну, как на самом деле, как обычно это делается, да? Пусть тау простое, простое в z от омега, и тау делит как x плюс y, так и x плюс y омега. Что тогда мы делаем? Кто мне скажет, что мы тогда делаем? Какое действие мы сейчас произведем? Ну, скажите. Вычтем. Конечно. Вычтем. Тогда t, во-первых, делит y на 1 минус омега, а во-вторых, делит, я теперь по-другому вычту, я домножу на омега и тоже вычту, чтобы мне y убить. По-другому мне нужно y убить. То есть одним способом я убил x, а другим y. Если я вот это домножил на омега и вычел, то тоже получится, что t делит то, t делит то что будет, а это будет минус x на 1 минус омега. Но это просто y лямбда, а это минус x лямбда. И получается, что если, ой, только tau, да, у меня t, tau, пухрен. Короче, было простое вот это омега, оно делило вот оба, а, вот эти вот а, x плюс y и x плюс y омега, обе скоб... скобки, тогда получится, что оно делит там вот их всякие разности аккуратно образованные. В общем, оно должно делить это и это. Ну, а тогда все, тогда оно равно лямбда. Все. И заметим, что оно не может быть даже лямбда квадрат. То есть оно вообще не может быть никаким простым. Стоп, все, оно равно ля. То есть простое, которое делит эти две скобки, может быть только числом лямбда. Потому что если бы оно было другим, то в силу взаимной простоты с лямбдой мы бы сократили и получили, что оно делит x и y. Обычный прием для целых чисел здесь также работает. Но, дополнительно я утверждаю, что нот равен именно лямбда, а не лямбда в какой-то степени. Но это также делается. Если бы была лямбда, например, в квадрате, то уже после этого было бы, что лямбда квадрат делит вот это и это. Мы бы сократили на лямбду и получили бы, что лямбда делит x и y. А это неверно, потому что лямбда ни того, ни другого не делит. <coughs> Поэтому, вот. Ну, на самом деле, на нод вот этих скобок тоже равен лямбда, и этих тоже равен лямбда. Это легко посчитать. Тут вообще, на самом деле, полная симметрия. Если что, можно домножить на омегу и поменять их местами. Омега в кубе, она как бы сократится, она единица. Ну, в общем, здесь везде ноды равны лямбда. Я можно вопрос? Да. А то есть получается для любых двухчисленных суммы делится на лямбда для взаимопростых? А, значит... А, да, я прошу прощения! Или... Спасибо огромное! Спасибо! Нет, я не так. Я вот так доказал пока. То есть я доказал, что Т равно лямбда или t равно единице, господи, я, конечно, сказал глупость. То есть, а, ну вот, правильное утверждение такое, лямбда или один. То есть они либо взаимно просты, либо равно лямбда. Теперь все правильно, да? Но я утверждаю, что на самом деле нот равен лямбда у этих конкретно двух. Не у любых, а у этих двух. А почему? А потому что, смотрите, их разность делится на лямду. И разность вот этих делится на лямду, И разность вот этих тоже делится на лямду, А это делится на лямбда в шестой. Потому что, напоминаю, z равно лямбда в катой умножить на s, где k больше или равно 2. Напоминаю, что это единственный возможный случай для этого уравнения. Поэтому смотрите, что происходит. Если бы они... Не имели нода такого, если бы нод был равен единице, да, если бы на лямду, ну вот, как бы, если один из них, сейчас, если один из них делится на, на лямду, то делится и два других, а если какой-то один не делится на лямду, то не может делиться и никакой другой, следовательно, потому что разница делится на лямду. Они в одном, как бы, классе по лямду, да, они, они дают один остаток в делении на лямду, все три. Но тогда этот остаток может быть только 0, потому что все же вот это выражение целиком на лямду делится. Вот. И вот поэтому я утверждаю, что нот на самом деле именно равен лямда, а вовсе не единице. Я... Огромное спасибо. Это было абсолютно просто вот в точности по месту комментариев. Правильный и по месту. Действительно, я доказал лишь, что это лямбда или один, но теперь мы видим, что это должно быть лямбда, потому что они отличаются на лямбда. И если бы они не делились на лямбда, Тогда лямбы мы, мы не получили. А следственно, каждый из них делится на лямбду. Все три. Все три делятся на лямду. Но, внимание, вопрос. Вот у меня лямбда справа в степени 3К. Скажите, как эта степень распределена между этими тремя скобками? Жду ответа либо вслух, либо на письме в чате. Вот у меня лямбда в степени целых 3К. 3К! Что? 3К минус 2, 1 и 1? Да! минус 2, 1 1, да! 1, 1. должно быть. Правильно! В одном месте 3К минус 2, а в другом по лямбде. Иначе бы те две скобки, где... То есть, если бы более равномерно, то сразу бы оказались две скобки, делящиеся на лямбда квадрат. А это бы противоречило тому, что нод любых двух скобок равен лямбда. Поэтому не может быть, ни, ни, ни, никакая, одна только скобка делится на лямбда квадрат. Остальные две только на лямбда. Дальше, вот теперь я даю вам честное слово, что все совершенно неважно, как здесь записать. Вот это делится на лямбда в минус 2 это только на лямбда, это только на лямбда. Либо наоборот, все рассуждение будет почти одинаково проходить дальше. Значит, ну допустим это, тогда смотрите, что происходит x плюс y делить на лянда в степени 3 к минус 2. Умножить на x плюс y омега делить на лямду На самом деле, можно можете в качестве упражнения просто свести к этому случаю все, все, три, все два остальных. x плюс y омега квадрат делить на лянду. Это уже взаимно простые начисто Эйзенштейново числа. И чему это равно произведение? u умножить на z Делить на лямбда в катой в кубе. Куб Эйзенштейнового числа. Согласились? Согласились? Итак. Итак. Три взаимно простых, уже начисто взаимно простых. Полностью мы их вычистили от лямды. Три взаимно простых Эзенштейного числа в произведении дают куб. Ну, это обратимо, неважно, можно сюда его засунуть, это не имеет значения. То есть некоторые три числа дают произведение куб. Тогда, согласно основной теореме арифметики, совершенно обычный вывод. Из этого следует: что каждый из них является кубом точности до с точностью до чего до обратимого ну например сигма 1 на x с волной в кубе x плюс y омега делить на лямду равно сигма 2 на y с волной в кубе а x плюс y омега квадрат делить на лянда равна сигма 3 умножить на z с волной в кубе то есть Существуют взаимно простые x с волной, y с волной, z с волной. Ну, понятно, что взаимно простые, потому что это они... Вот эти взаимно простые, значит, эти взаимно простые. Я знаю, арифметики. Вот такие, что вот, это вот, э, вот эти равенства выполняются. А теперь... Так, с этим понятно, да? Это я просто применил основную теорема Мы спуск сделаем. Что? Спуск сделаем. Да! Сейчас будем делать спуск. Итого... Совершенно верно. Итого x плюс y равно σ1 на лянду в степени 3k минус 2 на куб какого-то изенштейного числа. x плюс y омега равно σ2 на лянду просто на куб какого-то изенштейного числа. x плюс y омега квадрат равно σ3 на лянду на куб еще одного изенштейного числа. А теперь... Мы это умножим на омега, а это на омега-квадрат и сложим. Вопрос, что в левой части? <свят> <свят> да, правильно, ноль. Потому что х и, и, и выносится за скобку будет 1 плюс омега плюс омега-квадрат, которая ноль y выносится за скобку 1 плюс омега квадрат плюс омега в четвертый. Но омега в четвертый то же самое, что омега, поэтому это опять 0. Соответственно, слева 0, а справа, внимание, сигма 1. Во-первых, лямбда у нас выносится за скобку полностью. Остается сигма 1 на x с волной на лямбда в k минус 1 в кубе. Видите? Поехала, да, вниз степень. Плюс сигма 2 на омегу на y с волной в кубе, плюс сигма 3 на омега квадрат на z с волной в кубе. И заметьте, что x с волной, x с волной на лямбду не делится. Поэтому вот это делится на лямбда в минус 1 но не на лямбда в к-3. То есть вот это вот третье число. Эти два не делятся на лямбду, а это делится, но на меньшую степень. И что же мы поимели? <coughs> что мы в результате поимели? Лямду, естественно, мы сокращаем. Спокойно, слева 0, справа что-то умноженное на лямбда. И мы находимся в условиях леммы. 2 с волной и 2 с двумя волнами. Согласны? Потому что вот эти три числа домноженные на какие-то обратимые, вот это все из вот эти все, да, все эти числа сигма-1, сигма-2 омега, сигма-3 омега-квадрат они все из корня шестой степени из единицы. Из этого множества из шести обратимых. Вот. И соответственно мы Взяли три числа, два из которых не делится на лямбду, а один делится. Возвели в кубы, сложили, домножили на обратимое, сложили и получили 0. Теперь лема 2 с волной означает, что вот это делится как минимум на лямбда квадрат. Помните, да? На лямбду не может, не умеет, тогда не получится ничего. А лемма 2 с двумя волнами означает, что тогда те же самые числа или их противоположные уже удовлетворяют исходному уравнению, причем вот здесь стоит именно та, которая делится на лямбда квадрат. То есть мы получили, что ну там, переобозначая х с двумя волнами в кубе плюс y с двумя волнами в кубе равно новое у с двумя волнами умножить на z с двумя волнами в кубе где z делится на лямбда в k-1, но не делится на лямбда в k. Итак, внимание, сейчас произошел шаг бесконечного спуска, который выдумал Пьер Ферма и с радостью употребил Эйлер. Если есть какое-то решение этого уравнения, тогда есть и взаимно простое решение, то есть с попарно взаимопростыми x, y, z, в таком случае обязательно здесь делится на лямбду квадрат. Не на лямбду, не просто. То есть тогда обязательно вот можно, тогда можно переобозначить их так, что слева 2 не делится на лямду, а здесь делится на лямду квадрат как минимум. И если мы обозначим за k максимальную степень лямбды, на которой делится z, то путем сложнейших и красивейших вот этих вот рассуждений мы придем к новой тройке чисел, в которых вот эти снова не делятся на лямду. А это делится ну, уже на лямбда минус К-1, и удовлетворяют они такому же по виду уравнению с новой вот эти обратимой. вот И, следовательно, мы совершили спуск делимости на единицу. Понятно ли, что это противоречие? Вот в чем будет, скажите вслух, в чем будет заключаться противоречие? Катарсис, да, это катарсис. То есть в чем, вот, в чем противоречие заключилось? То, что бесконечно мы не сможем уменьшать натуральное число, равняющееся по степени. Да, ну, э, в данном случае точное утверждение такое. Мы в конце концов придем к лямбду, которая делится на, ну, как бы, к числу, которое делится на лямбду, но не делится на лямбду квадрат. То есть очередной этап рассуждения, вот это многократно проведенное рассуждение, дает все новые и новые решения, все с меньшим и меньшим показателем k. И в конце концов мы должны были из этого получить, что Существует решение, где k равно единице, то есть где делимость только на лянду. А этого мы доказали, что не существует. А значит, в силу логики бесконечного спуска, не существует и никакого. А следовательно, нет никаких решений у этого уравнения в числах Эйзенштейна. А следовательно, у теоремы фирма при n равно 3 решений нет. У уравнения ферма при n равно 3 в целых числах решений нет. 12.02. Вопросы? Вроде нет. Ну вот такое вот, такая теорема, очень хитрая, очень хитрая такая, я не знаю, как это выдумать. То есть, как это рассказать, я знаю, как это запомнить, я уже тоже понял, хотя первые раз 20, когда я ее рассказывал на разных школах и в разных коллективах, в Челябинском, вот, в 31-м лице, и помню, вот, я всегда ошибался где-то, то есть, я все время что-то путал, но в конце концов, как-то вот, наконец, я ее, я его... С смог э, полностью осознать но как его выдумать я не знаю это просто какая-то полная загадка <coughs> для n равно 5 есть похожая там э, практически та же логика только надо очень долго и муторно доказывать что в z корней с э, пятой степени из единицы выполняется основная теорема арифметики это очень сложно вот а дальше она перестает выполняться поэтому это доказательство не проходит для следующих степеней вот то есть как бы а, все это рассуждение совершенно верное и легко доводится до ума для любого N, если бы в соответствующем кольце расширенных целых чисел была арифме, теорема арифметики верна. Более того, в 1820 кажется, году, буквально вот 200 лет назад, да, Ламе принес доказательство и сказал, ну вот я наконец добил эту теорему Ферма. И значит, он выступил на, на Парижской какой-то там Академии наук и ему сказали, дорогой друг, а как насчет основной теоремы арифметики? Он сказал, а что, она может быть не верна, что он говорит? Ну, дурак, иди, доказывай ее. Но, в принципе, все были воодушевлены, потому что все считали, что он все правильно доказал. Осталось только доказательств, ну и теремия кто Тут он взял и пришел с контрпримером, ну или, или кто-то. В кольце корнея 23 степени из единицы уже она просто не выполняется. Можно непосредственно предъявить разные пары простых там, или разные группы простых, которые в произведении дают одно и то же. И поиск отложился еще почти на два века. Ну что, всем спасибо за внимание или еще вопросы? А вот этот инструмент под названием ZV, что-то еще помогает? может, там тере... небольшой теорию информации, что тре... какие-то да. другие... Да, да, а именно кубический закон взаимности Эйзенштейна. На самом деле именно с этого и началось. То есть Омега он не для этого рассмотрел, потом допилили это доказательство. Кубический закон взаимности Эйзенштейна. Я сейчас, ну, примерно скажу, вокруг чего. Вот в, в, в конечной арифметике остатков э, можно поставить вопрос. Вот у меня есть там конечный список остатков определения на простое число p. Когда существует квадратный корень? Ну, вот скажем, существует ли Квадратный корень из 37 по модулю 101. То есть можно ли найти такое число, которое в квадрате дает 37 при делении на 101. Так очень про простой, понятный вопрос. Оказался жутко сложным, его решил полностью Гаусс. Квадратичный закон. Квадратичный заимности... закон заимности Гаусс. Да, да, так вот, можно задать тот же вопрос про кубы, и оказывается, что уже никакого простого решения, не выходящего за пределы обычной арифметики, нет. Потому что нужно привлекать там, ну вот, собственно, единственный известный разумный закон взаимности сформулируется и доказывается именно в кольце Эйзенштейна. И уже из него потом хитрым образом делаются выводы для обычных чисел. Ну и вообще все эти вот кольца, они для законов взаимности даже в каком-то смысле оказались важнее, потому что теорема фирма пошла совсем друго другой дорогой, ее по-другому доказали, а закон взаимности до сих пор идут публикации там вокруг них, потому что это жутко богатая область. Вот у нас на канале, на Маткульт привет, Маткульт привет, да, канал, всех приглашаю на Маткульт привет. Там уже эта лекция на днях первая появится. А, ну, которая в понедельник была. Вот. Там, там есть у меня лекция. Не у меня, а у Сережи, Сережи Горчинского. А, на канале Маткульт Привет, на нашем канале, основном, есть лекция Сергея Горчинского про законы взаимности. А, я... Очень плохо ее пока понимаю, но я буду ее разбирать и понимать. Он там упражнения дает. Вот. Ну и дальше он тоже еще будет у нас появляться. Еще другие будут математики большие появляться. Те, которые лучше знают гораздо, чем я, математику. И вот там вот, это, вот эта деятельность идет и идет. То есть там конца и края нет. Там все новые результаты получаются вокруг этих вещей. И именно для этого, да, за этот омега в первую очередь. Ну еще там всякие суммы, суммы mm. там круговые суммы. Ну, в общем, это очень, это очень важный инструмент. Его надо как бы знать на зубок, так же, как гауссовые числа. Все, друзья, да? Прощаемся. Надеюсь... Спасибо за курс реакций. Было Спасибо. очень интересно. Спасибо всем, кто слушал. Молодцы, кто понимал. Даже кто не все понимал, тоже молодцы. Старайтесь понять, пересматривать. И я надеюсь, что до встречи летом. Уж, наверное, летом она будет нормально. Проведется в Бендеевых полянах. Вот. Сейчас, кстати, было бы тяжеловато в такие морозы. там. Один раз 37 градусов было в 2012 году. 37 мороза, но там просто все замерзало, на, на, замерзали стаканы, стоящие на окне, просто замерзали, чай замерзал. Температура нигде не была положительной, кроме каких-то вот печек, у которых все вот так собирались, кучковались, и на кухне еще была немножко положительная. <свечес> вот так вот, такие дела. Так что будем надеяться, что до встречи летом в Бериндеевых полянах.